У меня сын занимается пятый год английским языком в школе Intellect Language School. Ходит на занятия с удовольствием, ему нравится, и учитель ему очень нравится с удовольствием посещают эти занятия, привыкают к языку, занимаются с интересом. Ну, а самое главное, что они как бы, хорошо занимаются по английскому школе и не испытывают как бы, проблем с языком. Два года учимся в школе английского языка ILS. С первого дня найден контакт с преподавателем. В обучении используются нестандартные методики. В школе очень хорошая успеваемость. При обучении получил колоссальный словарный запас, что при возможности может общаться спокойно с иностранцами. У меня ребенок, дочка здесь занимается очень давно. Сейчас младший пошел тоже в эту школу английскую. Результатами очень довольны. Сейчас и третий ребенок уже готовится к тому, чтобы пойти тоже в школу английского языка. У меня дочь поет. Поет на английском языке, педагоги хвалят. Замечательный учитель Диана Валерьевна: дай Бог, есть здоровье и терпение. Побольше, наверное, таких э, школ, вот, куда дети ходят с удовольствием а из-под палки, вот, и где уходят, э, получая реальные знания, вот, применяют их по возможности в жизни. Школа АЛС на два шага опережает э, школьную программу. Экзамены мы уверены, что мы сдадим на все 100%. Приходите учиться в ILS. Так наслышано хороших отзывов о школе, что, скорее всего, я отдам в следующем году своего сына тоже. Приходите, не пожалеете, учитель очень хороший.